Привет любители психологии, добро пожаловать на наш канал. Мы хотели бы поблагодарить вас за всю любовь, которую вы нам подарили, потому что ваша постоянная поддержка помогает нам сделать психологию, психическое здоровье более доступными для всех. Так что еще раз спасибо. А теперь давайте продолжим. Чувствуете ли вы уверенность в себе? Знаете ли вы, в чем вы хороши и в чем плохи? Эксперты в области психологии знают, какие преимущества дает уверенность в себе и своих навыках. Личность, которую твой разум создает себе, может быть описана в психологии как твое эго, что переводится с латыни словом «я». Уверенность в себе и своих навыках – это здорово, но чрезмерная самоуверенность вызывает раздутое эго. Большое эго может помешать вашим личным и деловым отношениям. Вы беспокоитесь, что у вас может быть раздутое эго. Вот шесть признаков того, что ваше эго контролирует вашу жизнь. Во-первых, вы всегда должны быть правы. Эго — это личность, которую ваш разум создает и себе. И это помогает вам принимать решения, основываясь на том, что вы считаете правильным или неправильным. Однако нездоровое эго фокусируется только на собственных интересах и желаниях. Это означает, что вы должны быть правы во всем и склонны приходить в ярость всякий раз, когда кто-то говорит иначе. Это легко видно в разговорах или дискуссиях, и даже когда вы неправы, вы предпочитаете прекратить обсуждение, чтобы не признавать этого. Если вы сталкиваетесь с такого рода проблемой эго в своей жизни, то людям может быть трудно поддерживать с вами отношения. Во-вторых, вы всегда хотите большего. Вы изо всех сил стараетесь чувствовать удовлетворение от того, что у вас есть. Вы продолжаете хотеть все больше и больше. Это нормально – хотеть добиться успеха, иметь финансовую безопасность и стремиться к тому, чего вы действительно хотите – но чтобы отделить это от постоянного желания большего, задайте себе вопрос: вы когда-нибудь думали, что слишком много никогда не бывает достаточно? Допустим, у вашего соседа только что появилась спортивная машина, и теперь вы чувствуете себя обязанным купить спортивную машину получше, чем у него, чтобы показать, что вы лучше его. Всегда желая большего, ты контролируешь свою жизнь нерациональным образом. Номер три. Ты сосредотачиваешься только на себе. Если у вас раздутое эго, вы будете больше фокусироваться на своих потребностях и желаниях, даже когда это причиняет неудобства другим. Это происходит потому, что вы естественно считаете себя более интересным и важным, чем другие люди. Вы также можете прибегнуть к манипулятивному поведению, чтобы получить то, что вы хотите. Распространенный пример этого, когда вы решаете, где пообедать со своими друзьями. Ваши друзья хотят поесть в Макдоналдс, но вы предпочли бы пообедать в Бургер Кинг. Чтобы привлечь своих друзей на свою сторону, вы начинаете говорить ужасные вещи о Макдональдс, пытаясь манипулировать ими, чтобы заставить их пойти в Бургер Кинг, хотя все остальные были против вашего выбора. В конце концов вы можете обнаружить, что ваша семья и друзья начинают держаться от вас подальше, потому что все всегда заканчивается спором, которого они предпочли бы избежать. Номер 4. Вам не нравится, когда другие люди добиваются успеха. Вы постоянно сравниваете себя с другими? Чувствуете ли вы себя невероятно важным? Когда у вас раздутое эго, вы чувствуете, что заслуживаете большего успеха, чем окружающие вас люди, потому что думаете, что ваша тяжелая работа превосходит работу всех остальных. Вы можете испытывать разочарование, когда другие получают повышение на работе или получают награды в школе. Вы чувствуете, что заслужили это повышение или должны были вместо них получить эти награды. Потому что вы склонны завидовать успеху других людей. Это может навредить вашим дружеским отношениям и оставить вас в изоляции. Номер пять. Вы ставите нереалистичные цели. Ставите ли вы перед собой нереалистичные цели, просто чтобы показать другим, что вы выше их? Постановка нереалистичных целей – обычное поведение людей с раздутым эго из-за гордости и чрезвычайно высоких ожиданий, которые они возлагают на себя. Это создает дополнительное давление и стресс, и может привести к тому, что вы оттолкнете других. Например, представьте, что вы поставили перед собой цель получить отличные оценки по каждому предмету в университете, чтобы доказать, что вы умнее всех остальных в своей группе. Допустим, вы занимаетесь, а ваши соседи по общежитию громко разговаривают и слушают музыку. Вы сердето маршируете туда и кричите на них за то, что они мешают. Вера в то, что вы лучше других, несет вам огромный моральный и физический ущерб. Вы постоянно боитесь, что кто-то окажется лучше вас и живете в страхе перед тем днем, когда другие увидят, что вы не достигнете своих нереалистичных целей. Номер 6. Вам не хватает сочувствия. Если вы страдаете от чрезмерно большого эго, вас также можно назвать нарциссом. Возможно, вам не хватает способности понимать чувства других и откуда они берутся, и вы сосредоточены исключительно на своих собственных интересах. Примеры такого нарциссического поведения очевидны, когда вы говорите что-то вроде «они этого заслуживают», потому что ничего не сделали, чтобы остановить это. Всякий раз, когда с кем-то другим случается что-то плохое. Конечно, не каждый человек с большим эго – нарцисс. Распознали ли вы какие-либо из этих признаков наличия в себе раздутого эго? Иметь большое эго – это совсем не то же самое, чтобы просто быть уверенным в своих способностях. Важно знать разницу между эгоизмом и уверенностью в себе